Друзья, всем привет! Кончилась зима, наступило тепло. И настало самое время поменять щетки дворников. Я считаю, что щетки дворников это как колеса на автомобиль. Зимой нужно использовать зимние, а летом летние. Но сейчас, конечно же, не лето, а весна. Но э, суть от этого не меняется. Будем ставить уже, готовиться к лету, ставить летние щетки. Сейчас я вам покажу, какие я себе купил. Вот такие вот щеточки я себе купил. Это бескоркасные щетки Bosch Aero Twin. AR601S. Здесь в комплекте их две штуки. Сразу идет водительская и пассажирская. Размеры 600 мм и 400 мм. Это штатные размеры вот для нашего автомобиля Kia Rio. Да и, в принципе, для многих автомобилей идут такие вот штатные размеры. Напомню, у меня сейчас стоят зимние щетки, Алка. Вот, кстати, от них коробка. Я покупал их по одной штучке. Здесь вот Бошевские, они, ну точнее их можно купить комплектом. Ссылку на них я оставлю в описании. Давайте откроем, посмотрим, как они выглядят. Вот я их достал. Они лежат на такой подставке, такой какой-то пластиковой. Такие вот щеточки, давайте поближе посмотрим. Написано Bosch. На лицевой стороне тоже надпись Bosch. Это вот водительская щетка. Резинка. Видно чем-то покрыто, такая мягкая. Вообще, я почитал отзывы. Очень хорошие отзывы про них пишут. То, что они прям долго ходят, не полосят, вообще бесшумно работают. Но, смотрите, друзья, нет здесь никакого спойлера обещанного. Просто обычное крепление. Причем здесь, кстати, сразу скажу, крепление под обычный крючок. Дополнительных креплений в комплекте нету. Только под крючок. Здесь такая вот защелка. Здесь просто защелкивается и все то есть маленькая абсолютно такая же вот. ну что давайте тогда установим посмотрим как они себя поведут в работе и сделаем уже какие-то выводы вот щеточки на своих местах стоят заняло мне это примерно 2 минуты времени снять старые поставить новые смотрите как они смотрятся Аккуратненько. Красиво. Давайте посмотрим, как они смотрятся из салона и проверим их уже в работе. Очень интересно, как они будут чистить. Так, заводим. Так, Ну, давайте проверять. В принципе, сейчас стекло у меня чистое. Давайте побрызгаем дальше чистит, смотрите, сами Отсюда, конечно, плохо видно Но стекло очень чистое Нигде разводов не осталось Чистит они бесшумно Никакого шума не издают Давайте снаружи еще посмотрим Как они вот с одного маха почистили давайте вот так все чисто и смотрите ни одного развода нету стекло абсолютно чистое ход у них нормальный нигде их не задирает ну конечно на стоящей машине так не проверишь но пока первые результаты впечатляют давайте еще раз в салоне посмотрим Вообще, друзья, я очень щепетильно отношусь к теме вот щеток, дворников. Многие, наверное, не любят, когда вот вы едете, да, там дождь, грязь там летит в стекло, и вы включя, включаете щетки, да, и у вас они начинают разводить только грязь, полосить или еще что-то. Ну, со временем, когда мы ему уже... Э Приходит, так сказать, конец Вот мне это очень сильно раздражает Я вот очень щептильно, говорю, отношусь к этому И вот стараюсь всегда щетки менять вовремя Потому что самое главное, это, наверное, вот обзор автомобиля, когда вы едете Тем более, если вы ездите, любите ездить на высоких скоростях То чистое стекло, это всегда приятно, всегда хорошо И вы всегда видите, где какая дорога, там, чтобы не влететь в яму или еще куда-то вот, поэтому, как бы, я вам рекомендую менять щетки, вовремя ставить те щетки, которые э, вам нравятся, зимние, летние, без разницы, здесь уже на любителя. Я поставил бошевские, их так сильно расхвалили, вот, поэтому попробуем, поездим, посмотрим, насколько их хватит. Друзья, надеюсь, это видео вам понравилось. Пишите в комментариях, какие щетки вы ставите, какие порекомендуете. Также прошу вас, если вы еще не подписаны, подписаться на канал. Скоро будет много интересных видео. Мне приехало несколько посылок с Алиэкспресса также для этого автомобиля. Будем ставить, будем снимать видео. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, если вам нравится. Всем удачи на дорогах, всем пока!